Добрый день, приобрел сегодня Тигуан в автосалоне Альтера. Огромное спасибо ребятам Михаилу и Ренату за помощь в покупке, приобретении авто за подгон колес.